Господа, сейчас ребята порежутся, порежутся сильно больно и определят, кто начнет за какую сторону. Ну а я пока что представлю вам команды. Квак Гейминг, это Токио, КЗ, Даун, А Роза упала на лапу Азора и Дерзкая. Ну, собственно, коллектив Солянка, это Святой, I Don't Know, Медитатор, Травик и Папаша. Вот такие вот никнеймы у коллективов. И вот такие ребята сегодня у нас участвуют в матче Напоминаю, что проигравшая команда сразится с командой пенсионеры в рамках игры в нижней сетке Ну а победители выйдут в полуфинал, где сойдутся с командой мид Ножи у нас выигрывает Солянка и право выбора за ними И это вот та самая ситуация, когда скорее всего сейчас будет произведен своп-команд И коллектив Солянка должны по идее начинать в обороне Ну, по идее Все это всегда по идее так, и, да, значит, господи, боже мой, туплю, туплю, простите, ребят. Потерял, блин, только что же все видел и потерял, как я мог. Вот, дерзкая это Вика, и Токио это Аня, дамы и господа. Вот так вот, две девушки сейчас играют за команду Quack Gaming, поэтому посмотрим. Поэтому посмотрим, как сегодня себя покажут представительницы прекрасного пола. Коллектив Солянка, кстати, сменили, естественно, сторону, и Квак Гейминг решают просто вывалиться на точку А. И с разменами удается это сделать. Что самое интересное, на девяти находится сразу два соперника. Один из них десантируется вниз, заканчивается патроном у Святого. Что там было? Что там было? Там просто человек пытался сейчас кого-то зарезать. То есть там... О, а, кошмар. У кого-то закончились патроны. Кто-то достал пику и пытался там. Эй, иди сюда, да, сейчас будем разговаривать. Ой, Кисон. Кисон. Спасибо большое. Донатик прилетает от Кисона. 200 рублей аж целых прилетело. На пивас, судя по всему. Не было никакого сообщения, к сожалению, от Кисона. И почему-то у меня, опять же, не работают алерты. Господи, на выходных нужно будет этим заниматься. Ну, большое спасибо ему за две соточки рублей. Тем временем команда КВАК... Да ладно. Ну, ну, серьезно, да? Вот так бывает, да? То есть так, такое... Это в порядке вещей, по всей видимости, да? А Роза упал на лапу Азора. Ну, нет. Близко, но все-таки нет. Так, пардон Счет 2-0 в пользу коллектива Солянка Но пока ребята, в общем-то, пользуются взятием пистолетного Что, в принципе, закономерно И у виду ввиду непоставленной бомбы Сейчас должен был бы как бы быть экономический раунд Но почему-то его нет Спрашивается, почему, да? Он потому что отсутствует У ребят ранний форс И может он действительно и сработает А может, собственно говоря, и нет Пенсионеры с нижней, фей... <с, с нижней сетки выйдут в финал. Ну, а почему нет? И такое тоже вполне себе возможно. Ну, попытки настрелов, нашивов, что свойственно карте нюк, э, Так как известно, в общем-то, простреливается здесь на этой карте практически любая стена. И ошибается в стрельбе папаша. Позиция на люстре приносит лишь один минус. Однако размен от I don't know, ну, который, правда, позже погиб... В итоге сводит к численному равенству, а вот хаешка от медитатора уже дает какой-то перевес. Кстати, медитатор уже со снайперской винтовкой промахивается в спину Токио, но все-таки позже чуть-чуть забирает дерзкое. Остается последней и, к сожалению, промахивается, не попадая в голову Травика, хотя была очень близка к тому, чтобы сделать фатальный выстрел для игрока обороны. Увы, ах, это 3-0, и это означает, что экономика у команды Quack Gaming, в общем-то, может еще остаться, потому что была поставлена бомба, но все равно она будет по-прежнему не идеальной. И, по сути, именно сейчас и должен был начинаться первый девайсный на раунд. Он и, можно сказать, и будет сейчас, да, будет второй форс-бай-раунд вместо первого девайсного. но ну, все это, в принципе, имеет место быть, а почему нет. Быстрый выход на точку А. Здесь у нас снова на люстре Папаша. Ну, товарищ Папаша, не стоит занимать два раунда к ряду одну и ту же позицию. Соперники же не дураки, они а, прекрасно это все дело прочитают. Аж три игрока на девятке. Зачем такое избыточное количество игроков обороны на этой самой... Позиция. Медитатор погибает, как и вообще вся его команда. Травик последний. И ГГ в раунде, дамы и господа. Собственно говоря, счет становится 3-1. Ну, наконец-то интрига. Наконец-то хочешь не 16-0. Матчи фаворитов мы уже отсмотрели. Поэтому 16-0, видимо, в остальных матчах быть не должно. Итак. Ароза. Упал на, на лапу Азора. В общем, погибает от выстрела Травика. Травик, кстати, еще и КЗ забирает. Воюет. Травик не отдает свою снайперскую винтовку. Здесь, к сожалению, все-таки промах. Но засейвиться вроде как удается все-таки. АВП хотя бы перенесли в следующий раунд. Это плюс для Солянки. Минус, конечно, безусловно, для команды Quack Гейминг. Потому что теперь снайперская винтовка может занимать, э, например, железо И позволять э, игрокам команды Солянка держать точку А в вчетвером Например, опять же Но сработавший раунд на точку А, по идее, может повториться и сейчас Кстати, и сейчас он, судя по всему, действительно будет повторяться Уже из скрипа выбегает, а Роза упала на лапазор Получает... Ничего себе! Какой... Какой отворот-поворот сейчас получили Квак Гейминг. Ох ты мой! КЗ со снайперской винтовкой, один против пятерых остался. Четыре минуса от солянки, ни одного ответного от э, квакающих, хотел сказать, кв крякающих на самом-то деле, от крякающих гейминг. Ну, в общем, жесть. Жесть, как она есть, дорогие друзья. 4-1 и пауза от Токио. Ну, посмотрим, что там девушке потребовалось. Наверное, нужно навести марафет. Она все-таки в матче выступает. Выступает все-таки. Надо пойти припудрить носик. Я могу со пол состава хоп-хей перебанить в день игры, и тогда будут у нас шансы, пишет эйфория. Но это прям очень жестко. Стратежно, но жестко. Ну, конечно, я такие меры не приветствую. Я считаю, что это все-таки не очень. Хорошо, даже в плане шутки, потому что в каждой шутке есть доля правды. Пошла чай допивать, пишет Артем. Ну, в принципе, может быть. Может быть и такое, но надеюсь, конечно, что нет. Брат, вы отличный комментатор, базара нет. Бауэржан. Спасибо вам большое за приятный отзыв, за похвалу. Это все шуточки, мы честно играем. Вот за это прямо отдельный респект. Вот честная игра, она и должна быть честной, потому что ведь только честный матч может быть поистине красивым. Все остальное э, это лишь слова, как говорится. Ну что, паузу вроде бы как отжали, и по идее теперь можно продолжить матч, да? Или Нельзя. Ну все с гранатами, с ножами, по идее, наверное, наверное как бы да. Хотя может как бы и, и, и нет. Пока непонятно. Кстати, пропуск буквы А, второй буквы А в данном слове, по сути, все равно составляет матное слово, да. То есть здесь нужно пропускать букву Б, наверное, скорее всего, да, тогда будет непонятно, что это за слово, а так это все равно получилось матное слово, заметь. Просто если поставить ударение на букву И. Тогда все равно получится мат. Просто ты одно матерное слово поменял на другое. Кстати, пауза как-то что-то никуда не отжалась. Мы все по-прежнему также сидим, курим в стороночке, ждем, когда... А, вот и дождались. Наконец. -то. Наконец. -то. Недолгое ожидание было, и это радует. Обычно... Не то чтобы обычно, но иногда а, бывало, что такие паузы составляли 20, а то и 30 минут матча. У меня в опыте есть а, матч по Counter-Strike Global Offensive, который шел почти 3 часа, и вот там только, наверное, минут 40 были одни паузы. А, короче, солянка. На Изи просто сейчас размотали квак-гейминг, которые вышли на улицу. Вы видели это вообще? Беспредел. Здарова всем, ребят, Детройт, приветище! Приветищ Матерные слова мы максимально осуждаем Это да, это да Во всяком случае для твича это точно Ну что, снова точка А Видимо Интересно, ой-ой-ой, ошибочка от папаши Но КЗ справляется с тем, чтобы эту ошибку перевести в плюс А тут уже ошибочка от Токио А следом за ней и дерзкая Вот так Женский тандемчик Открылся сейчас из э, желтого И обе, к сожалению, погибли Кстати, там еще и третий минус последовал От всего того же самого I don't know И только после этого Ребята смогли дать размен Теперь КЗ и Даун остались вдвоем Медитатор на девятке, как, в общем-то, и его тиммейт Тиммейт, кстати, уже погибает А медитатор остается в соло КЗ в это же время Ставит бомбу на точке Б И вот теперь медитатору Предстоит, увы и ах, не самое простое выбивание, хотя медитатор, э, ну, должен сейчас слышать фл флешку в спине и не должен теперь, естественно, открываться под соперника, потому что, ну, очевидно, что игрок с точки должен давать информацию о том, что соперник так и не пришел. но ну, медитатор находит возможность сделать минус по э, дауну, садится на дефьюз и здесь КЗ его, естественно, добивает. Это 6-2. Quaggaming хотя бы борьбу все-таки сохраняют. Что за турнир? Твой канал на Ютубе тоже там прямой эфир идет. А, да, все абсолютно верно. На Ютубе тоже идет а, прямой эфир. А что за турнир? Сейчас скину ссылочку в чат Твича. Так, ребятушки, одну секундочку. Начало этого раунда я, к сожалению, не смогу прокомментировать, потому что у меня попросили ссылочку. На всякий случай я ее продублирую. Чатик на Твиче. Вдруг кому-то еще. Понадобится. Вот и она. Так, все. Я вернулся. И вернулся я в восьмой раунд этой встречи, в котором команда Квак, Gaming, к несчастью, разменялись чуть-чуть не в плюс для себя, но не смертельно, в принципе. Потеряли Токио, потеряли Дауна, но три игрока еще по-прежнему как бы живы. А Кз снова ставит бомбу на точке Б. Где-то я такое уже видел. И вот причем не прям где-то, да, а вот в предыдущем раунде и видел, как раз. Ай-яй-яй-яй-яй, а игроки обороны-то и не поняли. Они и не поняли, дорогие друзья, что это точка Б. Ай-яй-яй, КЗ снова один на один с Медитатором. В предыдущем клатче Медитатор проиграл. В этом, вероятнее всего, тоже проиграет, потому что позиция у КЗ сверхпродуктивная. Медитатор садится на дефьюз. Дамы и господа, это все-таки дефьюз. Это шестой раунд для команды Солянка. Не успел КЗ снова э, спутать карты своему сопернику. Жаль. Жаль, что так получилось. Но так или иначе, все-таки на табло 6-2 команда Солянка выигрывает раунд благодаря стараниям медитатора. Вот, а вы его все троллили. Видели, как вот? Просто взял и переиграл нахрен. Э, психологически просто. Доталова сел и говорит, я буду дефать доталова. Вы меня не остановите. Ну что, выход на А, и тут прям такое себе дело очень неприятное, конечно, происходит, но Медитатор и I don't know остались вдвоем, собственно, уже Медитатор. А с ними еще кто-то был. I don't know остался последний, по нему, кстати, есть информация, что он находится наверху. Находился вернее наверху. А вот здесь у нас два игрока атаки. Но без бомбы. Бомба-то лежит у нас, как вы понимаете, на споте А. Как-то сейчас за этой бомбой бы и не мешало сбегать. Но делать это нужно командно. И один хп остается у Токио. ой ой ой ой ой ой ой ой Какие тайминги. Токио прекрасно знает, где находится оппонент. от. Просто бомба! Дамы и господа, Токио выходит и просто одной пулькой выигрывает раунд с одним хп, мать его, всего с одним хп. Великолепно, просто великолепно, мое почтение, вот так вот девушки умеют раздавать, вот ты их ждешь с девятки, они заходят со скрипа и просто бьют тебе вот по тем самым, вот куда нельзя бить, вот они бьют прям иногда, умеют. В общем, Аня большой молодец, принесла э, выигранный раунд своей команде. Ну, а теперь у нас без денег остаются, практически без денег остаются ребята из Солянки. И, в общем-то, это шанс для команды Квак Гейминг сократить расстояние. Ошибается медитатор, не успевает попасть в соперника. Вернее, успевает выстрелить, но не попадает. Здорово, как ты? Здорово, брат, как ты? А будет 16-0? Ну, 16-0 уже точно не будет, потому что уже сейчас будет 6-4, и как минимум 16-4 или 16-6 будет. По-другому не может быть. Ну, наконец-то, хотя бы, хотя бы, дорогие друзья, потный четвертьфинал хоть какой-то. Хоть какая-то интрига сохраняется, и можно верить в светлое будущее, что матч будет действительно хоть, хоть сколько-то интересный. Потому что это ужас. Ужас в каком плане? Ужас того, что первый матч 16-0, второй матч 16-0. Но здесь уже 6-4. Воу-воу-воу, -во, полегче. Матч. Матч. Замечательно. Это бывает, когда играют два плюс-минус равных по скиллу коллектива. И вот здесь, по всей видимости, именно так и происходит. Но, к несчастью, одна из команд в любом случае выиграет и выбьет своих соперников в нижнюю сетку. Это неизбежно. I don't know. Я тоже I don't know, почему он, собственно говоря, не стрелял ни в кого. вероятнее всего, поймал флешку. Ну, а дальше, сами все видите. А дальше вы становитесь свидетелями того, как Gaming забирает пятый раунд. Здесь просто выкуриваются игроки. Ох ты, Медитатор. Ну, не, нет, все равно нет. Сколько бы... Нет. Ну, вот теперь уже железный нет, да. Вот Медитатор знает и о первом, знает и о втором. Ой, а теперь всех видел, но 13 секунд до конца раунда, дамы и господа. Плюс закончились патроны. В общем... Заслуженный раунд для команды Quag Gaming. И вот здесь действительно со стороны уже явно становится понятно, что у солянки есть проблемы с удержанием точки А. Причем очень существенные проблемы, с которыми срочно нужно что-то делать. В противном случае они рискуют вообще перейти на сторону проигравших. То есть хоть сейчас они впереди, но у них сейчас нет девайсов. Команда Quag Gaming, типа, вероятнее всего сейчас выиграют раунд. После чего они, вероятнее всего, э, сделают счет 6-6, да? И вот вы, мы с вами получим... Вы, мы. Всех перебрал. Мы с вами получим счет 6-6. Временный ничейный результат. Но Травик! Но что делает Травик? Это трипл килл на приеме вилки. И да, он остается последний. 88 хп. В спине есть соперник. И спереди есть соперники. Спину удается отрезать. Отличный минус по I don't know. Но бомба-то выбита. Сходи-ка, возьми ее, да? Сходи и попробуй ее взять. А это... Ой-ой-ой! Минус травик! Один на один с папашей! А папаша в хитрого сидит. Папаша-то неизвестен! Где находится папаша? А вот же папаша! Появление и минус по дауну, дамы и господа. 7-5. Перехитрил. Спрятался. Гениально спрятался за маленьким-маленьким уголочком. Ну, само собой, игрок атаки, ну, не мог никак прочекать всю точку Б. Во-первых, на него давит время. Во-вторых, на него давит... Неприятная позиция Потенциально любая неприятная позиция соперника То есть Ты откроешься под одну точку А он вдруг на другой и убьет себя в спину Размен сейчас произошел На точке А Папаша Снова папаша И дерзкая нет Перестрелку с Медитатором дерзкая Не выигрывает и солянка все таки становится Победителями первой половины Хотя бы они сумели реализовать свою сильную сторону, которую получили за счет того, что выиграли ножи Это уже хорошо, ну и есть перспективы, скажем, выйти на счет 10-5 Ну и Quack Gaming, в общем-то, могут побороться за 8-7 абсолютно спокойно А если будет 8-7, то, дорогие друзья, я, наверное, скорее поставлю на победу команды гейминг Ибо вторую половину играть в сильной стороне это гораздо проще Даблкил uh, от Солянки и один минус от Квак Гейминг, что дает численный перевес, достаточно серьезный численный перевес уже благодаря минусу I don't know Но 4 в 2 Девятый для Солянки Это что за игра, это точно девушка? Да, это точно две девушки Токио uh, и Дерзкая, это две девушки то есть это не шутка, это прям стопроцентная инфа. Ну вот, кстати, вот она первая бежит. И где-то там вторая еще бежит, дерзкая. Вот она, вот она вторая. Замыкает цепочку бегунов. Ну что, попытка продавить рампы. Ну, до этого, кстати, попытки продавить рампы успехом не увенчались у команды, потому что здесь... Все, даже договорить не дали. До этого уже пытались ква продавить железо своим соперникам, но получали отворот-поворот достаточно серьезный, к сожалению. И на последнем раунде, где была возможность выйти на счет 9-6, давить рампы, ну это очень... Это, конечно, отдельно прям заслуживает похвалы, что ребята не испугались и попытались сыграть точку, которую играть сложнее, но, увы. Увы, то, что они проиграли, винить, собственно говоря, некого. Ну, проиграли в этом раунде. Как итог 10-5. Первая половина для Солянки более чем успешна, команде Квакгейминг еще предстоит теперь доказать, что собственно, ой, ой, ой, ой, ой, опаснейший поджим сейчас от игроков обороны. Ну теперь максимум информации о том, что вся атака находится на улице. Тут, собственно, <coughs> даже придумывать ничего не надо. КЗ уже готовится на дальней дистанции ставить хедшоты, но пока без хедшотов. Ну, собственно, проход через улицу, ангар пытаются занять ребята из команды Солянка. Ловит немного хаешки, совсем чуть-чуть, и теряют свои лайфбары. Папаша забирает дерзкую ой-ой-ой, а следом падает еще и Токио от рук медитатора. Только я хотел сказать, дамы и господа, что зря команда Солянка стреляются со своими оппонентами, потому что, ну, юспы на дальней дистанции работают куда лучше, чем глоки. Но парадоксально то, что Солянка выиграли эти перестрелки. И парадоксальнее, чем это, наверное, вообще ничего не может быть. Святой С тремя хелспоинтами так и не сумел сделать минус И не сумел найти оппонента I don't know Обладающие нужной информацией в паре с травиком Забирают, а Роза упала на лапу Азора И ситуация снова с перевесом для солянки 2 в 3 Но бомба до сих пор не установлена И вот только теперь она устанавливается Какой тайминговый выход? один минус Всего один, а нужно было 2 Два в одного ситуация, заканчивается патрон, достает нож и получает сам с ножа, ай яй, -яй. Травику не везет. Эту поножовщину суждено было выиграть игроку команды квак гейминг и здесь разбиваются каналки, лучше не лезть наверх. Ну что ты делаешь, медитатор? О май гарбол. Ну, стопроцентно, конечно же, выигранный раунд, но ладно. Ладно. Ошибка, конечно, сейчас очень грубая, стратегически грубая ошибка от Медитатора. Сыграть позицию с Аквариума. Ну... Ну, ну, ну спасибо большое за подписку, товарищ МакДок. А, но это грубейшая, еще раз повторюсь, ошибка. Ну, надо играть через двери. Но двери не простреливает ни юск, ни Глок, ничего. То есть ты хотя бы как минимум не получишь леща, как сейчас получил через прострел Травик. <смех> Травик прям замечательно выхватил Берстфайр Практически полный Берстфайр пришелся в лицо 48 хп осталось Ну и вот тут начинается выход по точку Б Естественно, который без проблем, я думаю, Квакгейминг закроет I don't know последний И... Достаточно быстро его, в общем-то, находит и убивает 10-7 Сколько карт было уже? Это второй матч на сегодня и сколько команд играла? Это играют третья и четвертая команда. Ну, на первом матче ожидаемо играла первая и вторая. Ну, записи на канале будут, если ты не успел посмотреть в прямом эфире. Можешь потом глянуть по записи. Что ж, девайсы, девайсы у команды Солянка появляются. Ну, правда, какие-то интересные, я бы сказал, неработающие такие баи. В общем, ну да ладно. Это Калаш, Галил, МПшка зачем-то и два дигла. Ну, давайте посмотрим. В принципе, почему нет. И такое может сработать. И, как мы видим, энтрифраг как раз-таки за солянкой, однако здесь аддонтноу не сумел сконтролировать э, спрей э, в нужное место, и вот почему сейчас, например, святой не подобрал бомбу и не убежал на точку Б. Вот мне казалось, это был бы самый интересный вариант развития событий. Забежал в мейн, быстренько разбил каналку, и ты уже на споте Б ставишь бомбу. Два еврика у нас прилетает. Ну, прошу прощения, товарищ Анон. Два евро, большое спасибо. Лучший комментатор пишет сообщение. Увы и ах, но я не могу никак разобраться, почему у меня перестали работать уведомления. Но спасибо вам большое за донат. Огромное-огромное спасибо. Человеческое, душевное, от души в душу. Спасибо. А, кстати, шутки в сторону. Травик один против двоих и Травик с диглом. Дигл опасный пистолет, потому как может прострелить, по сути, кого-нибудь. Ну и обладает достаточно высоким демейдж дилингом Один на один против Токио. И Токио, хоть и должна была сейчас слышать... А, время, время, время, дорогие друзья. Все, ГГ по времени. Все банально и просто. Без денег остается травик, без девайса, без всего вообще, что только можно было выиграть в этом раунде. В конкретно таком случае лучше уж было попробовать разбиться, например, с девятки на точку А. И почему вообще, подобрав бомбу, он побежал куда-то в сторону радио, а, ну, не банально как раз-таки падать с девятки? Мне кажется, что это было бы в данной ситуации чуть более правильным решением. Хотя, опять-таки, я ничего не навязываю и ничьи действия корректировать не собираюсь. И плюс я говорю, что в обороне команде Quack Gaming играться будет гораздо проще, чем в атаке. И вы сами все видите. Три минуса, и Солянка не законтрили ни один из этих фрагов, ни на один килл они, к сожалению, не сумели сделать размен. Медитатор остались с Травиком вдвоем. Ну и Травик, собственно, орудует на улице, в то время как его тиммейт орудует на точке А, находясь в будке, но... Вы сами все видели, да? Вот такой легкий прострел через девятку. Ой, ой ой ой ой травик. Просто под перекрестный огонь попадает. С одной стороны, в него простреливают, с другой стороны, в него стреляет КЗ. Ну, начинается какая-то раскачка. Травик в итоге все-таки проигрывает перестрелку именно с КЗ. Но, вы видите, да, он находился на девятке. И уже, в общем-то, меняя свою позицию на 6. Вполне себе добивал бы в любом случае оппонент, поэтому тут... Вопрос взятия девятого раунда, он был, знаете ли, скорее технический. Взять его обязательно бы взяли бы. 16-12, победа Квак Гейминг, предполагает э, Рустам. Принято, как говорится, посмотрим. Вполне себе возможный счет. Опять же, учитывая сильную сторону. Ну, тут очень много переменных, дамы и господа! Я -я -я. Боже мой, боже мой, что это было. Это был кошмар. Кошмар, как он есть, дорогие мои зрители. 10-10. Экономический слив на точку Б сейчас провели Солянка. Ну и, к сожалению, очень плохой экономический слив. Там желательно было бы хотя бы сделать хотя бы парочку килов, Но, увы, потери слишком высоки. А Роза упала на лапу Азора. Три минуса. Дерзкая. Два минуса. И вдвоем... Товарищи из команды Quack Gaming выиграли этот раунд, в общем-то, и какие-то другие люди им банально просто даже были не нужны для того, чтобы выиграть. Ну, а теперь команда Солянка берут паузу, и вот для чего эта пауза, ну, не знаю, не знаю, Об обсуждать что-то тактические, какие-то моменты, а есть ли смысл и будут ли они действительно обсуждаться, не знаю, просто не знаю. Главное, до допов не доводить. Вдруг у кого-нибудь свет вырубят. Ну, до допов, в принципе, всегда главное не доводить, потому что допы вносят в игру очень большой рандом. На допах кто-то может устать, кто-то может ошибиться, и плюс, опять же, смены сторон, все вот это вот одно, третье, пятое, десятое, это выбивает из колеи. Разумеется, это не касается профессиональных игроков, но мы же здесь с вами не профессионалы этого дела, да? Мы же все, собственно говоря, любители, как команды-любители, так и комментатор, собственно говоря, любительской киберспортивной сцены. А поэтому это действительно так. По морали, по психике... По... Ну, по психике, наверное, это не... на по психологии скорее, да? Бьет все-таки. Поэтому наличие овертаймов в любом матче, конечно, скажутся негативно. И только негативно. Но с другой стороны... Ну, а если счет, например, 15-10... Ну, не должна же команда, у которой 10 матч-поинтов, бояться овертаймов и просто соглашаться с поражением. Конечно, нет, они должны все-таки взять еще 5 и играть овертаймы. Но тут уже, конечно, дело той команды, которая взяла 15-й матч-поинт. В их интересах не допускать овертаймов. Что ж, пауза закончилась, дамы и господа. Вот, кстати, вопросик у нас прилетал. От Александра. А че стоят? А стоят, потому что пауза у, у Солянки была. И что-то там ребята из Солянки э, действительно, видимо, намудрили, да? Потому что на шифтах э, зашли на инсайт. И первый минус делает как раз-таки I don't know. Э, падает, а Роза упала на лапу Азора. И Токио ответный минус по I don't know. Вот это большой-большой минус у команды Солянка. Они слишком где-то агрессирует не в меру в атаке и не очень командно, опять-таки, эти самые агрессивные действия проводят, да? То есть, типа, вышло звено, ну, и одновременно с этим же и не вышло. КЗ, даблкил, и пока вот там, вот, Святой просто то ли лагает, то ли что с ним произошло, я так и не понял, но он просто смотрел, как КЗ расстреливал его тиммейта. Попытка прострела, кстати, в Святого, по-моему, попал. А, это вообще был... Нет, ну, Травик в итоге сделал минус, в общем, ладно. 11-10. Тот самый случай, когда пауза действительно пошла на пользу, и вопрос даже не столько заключается в том, тактическая это была пауза, или действительно кому-то нужно было просто отойти по нужде. Просто факт остается фактом. Эта пауза сбила кураж с команды Quag Gaming, и... Немножко их как бы раз, раскоординировало, да, что ли? Вот, наверное, правильнее сказать так. Ну и плюс сами солянка отдышались, подумали и включились. <звы> Геймингом выгодно проиграть вроде эту игру. Ну, <звы> любой команде выгодно ее проиграть. <звы> Потому что в любом случае поражение это выгоднее, чем попасть на команду мид. По нижней сетке еще можно дойти до финала, но здесь уже нельзя будет. Скорее ну хотя в принципе попадаешь на мид, тебя вырубают в нижнюю сетку, и ты все равно по ним опять же идешь. Поэтому матч можно, можно играть через нижнюю сетку. I но отличное открытие в мейн три минуса и завершающий от Папаши. Вот этот поворот. Ты смотри, они взяли паузу и на паузе прям реально это уже подменили. Подменили команду, они отдали свои компьютеры другим. Нужно срочно проверять. Вызывайте полицию. Здесь что-то не то нас обманывают. Это, конечно, все шутки абсолютно стопроцентно, это те же самые люди. Но, еще раз повторюсь: пауза пошла на пользу. Два раунда кряду и выбитая экономика из команды Quack Gaming сулит третий. Но то, что, конечно, сейчас раунд, который мы уже с вами видели, это поджим со спины. От обороны и сбор информации о местоположении игроков атаки. Такие раунды уже были. Вопрос, конечно, не провтыкать э, людей, которые будут заходить в спину. Но и от Диглов так часто не умирать. Минус от Травика и от I don't know. Травик не успевает попасть по сопернику. Вернее, фаззум залетает. Просто не попадает. А вот здесь Арроза. Арроза упала на лапу Травика. Минус Травик и ситуация равная 3 в 3. А я напоминаю вам, что это был экономический раунд для КВАК Гейминг. Девайсов у них не было. Святой. Остается отрезать э, игроков обороны, бегущих в спину. Такие игроки есть. Это та самая Роза, которая на этот раз просто падает на пол. И перестрелочка на точке Б. Ситуация 2 в 1. КЗ 100 хп против святого и 1 медитатора. Медитатор, кстати, зря сейчас танцы крутит вокруг э, ящика. Ящик, между прочим, простреливается. Святой пытается поставить бомбу, видно, что ему тяжело, он тоже как, как будто бы лагает, хотя у него 6 э, пинг, но его действия прям, ну, видите, да, передвижение рваное очень. КЗ пытается <свистит> <свистит> <свистит> И смотри, просто остановился. Это, знаете, это и я, когда играл в Counter-Strike, тоже частенько попадал в такую, э, в такой момент, да, то есть, когда ты стреляешь, убиваешь и не сразу понимаешь, что произошло вообще, и просто тупишь стоишь потом какое-то время. По твоему мнению, кто сильнее в турнире? А, в этом турнире, я думаю, наверное, команда МИД сильнее. Они свои матчи не проигрывали и в четвертьфинале выиграли 16-0. 16-0 команда All Your Dreams выиграть не сумели. Они парочку раундов, но все-таки отдали. А, поэтому чисто по количеству выигранных раундов я бы, наверное, говорил, что команда МИД сильнее, но... Никого обидеть, естественно, я не хочу. Грубейшая ошибка как позиционной перестрелки, так и просто перестрелки как таковой от КЗ. Святой. Ну, вы посмотрите, что, а? Действительно, что ли его это там Кадилом отходили, что ли? Я не знаю, что он так это... Вещи-то такие, делать непристойные со своими соперниками. А Роза минус... Да ладно, два минуса от а Розы. 13-11. Мне... Не, не нравится, что они меня перебивают. Я вот только хочу мысль какую-то сказать, так они сразу делают минус, который, в общем-то, закрывает мне возможность эту, эту, эту мысль договорить. А как бы... Господи, меня аж троить начало. Кошмар какой-то. Но согласитесь, что вот у этого матча интереса куда больше, чем у предыдущих 16-2 и 16-1. Ой, 16-0. Ух ты! Ух ты! Вот это да! Ну... Собираем чемоданы, видимо, да, и уже отправляемся на выход. Цитата солянки. Если мы просто даже в инсайт зайти не можем, то тут как-то, ну, я прям даже не знаю. <laughs> Если просто мы заходим на инсайт, нам вешают две головы. Мы не даем ни одного размена при этом за этот минус, ну... Вот, конечно, Токио сейчас выходит на поджим, и это, конечно, зря. Вот в данной ситуации это зря. Численный перевес капитальнейший, 5 в 3. Не нужно пушить, вообще не нужно пушить. Пусть игроки атаки в данной ситуации делают то, что им хочется. Идут куда хотят, вас просто тупо больше. Ну, дерзкая, ух ты. Оптом. Оптом сгребает все карты со стола, все фигуры, так скажем, да, с шахматной доски. Здесь КТ должны бурить От точки Б а, Что они Что они должны бурить Простите еще раз Так, достаем буры И начинаем бурить быстренько точку Б Итак, солянка Разыгрывают раунд на точку А или же нет Или же нет Раунд под точку Б Но это, мне кажется, уже, знаете Выглядит как команда, которая просто Не знает, что сейчас делать Потому что это не экономический раунд, это форс. Ребята закупались, у них были МПшки, там диглы, какие-то еще девайсы у них были. То есть, в случае того, что они сейчас проиграют раунд, если, если Солянка проиграет раунд, то понимаете, да, какой был сейчас нанесен бешеный урон экономике. А, урон действительно был бешеный. Ну, плюс потерянная бомба, разумеется, теперь игроки обороны уже все находятся на железе, все в вчетвером, и просто ждут, а, когда здесь появится... О, КЗ! Нет, КЗ. КЗ чекает как раз ту самую позицию, с которой придет Травик, и оставляет Травику 4 хп. Но теперь уже Травик, очевидно, не жилец, 40 секунд до конца раунда, и слишком мало хеллспоинтов в лайфбаре, так что... Тут уже точно о победе в раунде идти речи не может. Но можно засейвиться. 13-13. Я прибавлю заранее раунд, потому что по всем действиям Травика становится понятно, что он будет пытаться спасти девайс и отнести эмку э, на будущее, так скажем, где он действительно может ее реализовать. А здесь уж о, ре о реализации эмки. Э, ну и даже речи идти не может. И у нас, кстати говоря, опять, по-моему, солянка паузу, что ли, берет. Что-то сейчас появлялась надпись про паузу. Не успел я обратить внимание. Да, снова с команды Солянка берут паузу. Вторая пауза уже. Попытка в очередной раз сломать ход событий. В предыдущий раз, кстати, пауза помогла и Солянка взяла три кряду. Сейчас три кряду им будет достаточно для того, чтобы выиграть. Поэтому с точки зрения тактики пауза очень хорошая. Ну вот, очень хорошие. Токио, кстати, единственное, кто щипчики купил. Только девочкам нужны щипчики. А, не, еще и КЗ. Не, ну вообще, как бы, не обращайте внимания, это просто глюк сборки самой. ты есть у всех. Просто они не показываются у третьего, четвертого и пятого игрока. Я не знаю, почему я ковыряю эту сборку стабильно раз в неделю. Пытаюсь найти, в чем проблема, но найти пока что не удается. Но дефьюз киты есть у всех. Иначе ножи и ну, вообще пиктограммы оружия были бы в упор к никнейму. То есть дефьюз киты есть у всех. Как раз таки. Видите там сколько пустого места? Вот там должны отображаться именно киты. Токио лучшая. Анечка вперед. Пишет. БСК у нас в чатике на Твиче. Она маникюр делает. Привыкла щипчики носить с собой. Но это, кстати, вообще дело хорошее. Так, пауза закончилась, по-моему. Привет всем, что за турнир и какие призы? А, призы символические, турнир для участников сервера новые патриоты а, Ссылочку заодно давайте кину и на YouTube тоже а, Турнирчик вот тут проходит Знаешь, Завтра играем, ждем поддержки от тебя Ну, конкретно прям вот уж поддерживать я никого не буду, да, потому что все-таки я комментатор и я не могу кого-то поддерживать Но я поддерживаю обе команды одинаково сильно, вот так, так скажем <смех> будем победить сильнейший Умнейший и хитрейший Вот сейчас Солянка Пока не могут победить руками, как говорится Пытаются победить головой Берут паузы, чтобы просто Расслабить э -э Уточек И уточки просто сами по себе про проиграли бы БСК фонат КНАФ ТВ ну, ну да, за этот никнейм, конечно, как бы я Чуть-чуть, чуть-чуть буду топить За БСК, но именно за БСК Не за команду, а за самого БСК Здесь девочки тоже играют? Да, здесь играют две девушки. Это Токио и это Дерзкая. Вика и Аня, да, если я не ошибаюсь. У меня плохо просто с запоминанием имен, поэтому могу ошибаться. Комментатор прям как судья из футбола. Оу. Такое сравнение я еще в свой адрес никогда не получал. Итак, дамы и господа Практически минут раунда уже позади Ну, 40, ладно, хорошо, 40 Давай, давай, время, иди быстрее Вот, 45 секунд позади И по чуть-чуть начинают терять свой лайфбар Игроки команды гейминг Уже половина хп снята с КЗ И 29 хп потеряла дерзкая При этом солянка все еще сотая И очень осторожная, как вы видите, дорогие друзья Никто никуда вообще не пытается Как Гусев, только лучше ну все, все. Вот это меня сейчас прям вообще просто. Щечки становятся красненькими, я уж прям вот это ощущаю. Однако как бы хорошо не начинали играть в этом раунде Солянка, Квак Гейминг делают первые два минуса, и теперь Солянке предстоит еще давать размены на каждый минус, полученный в свою копилку, но попытка продавить точку Б все-таки имеет место. Ой-ой-ой, а лапа Азората с прострела-то сейчас медитатора все-таки отправил отдыхать, спустился на Б и там еще папашу отправил на отдых. Очень жестко Квак Гейминг сейчас играют. Вот это тот самый тимплей, которого очень сильно не хватает команде Солянка. Вот прям видно, что Квак Гейминг играют более слаженно. Солянка где-то тоже играют, естественно, тимплейно И видно, что их действия, они хоть как-то, ну, на какую-то логику подвязаны Но по большей степени все таки сольные выходы все таки сонные... Сонные... Сольные сонные выходы Саша, заходи к нам на сервер играть и по пути комментируй А я же не это, не играю в КС я уже давным-давно с ней завязал тут фут и... Только в качестве типа таких рекламных промо-акций. Периодически иногда захожу на... к ребятам на сервер. Различные сервера с... со стримом включенным. И играю, да, там знакомимся, веселимся, общаемся, всякое такое. Но это бывает очень редко. Прям очень редко. После этой карты будет еще игра? Нет, это завершающая на сегодня. 55 секунд до конца раунда. Это означает, что через 10 секунд будет ровно минута от его начала. Вот как раз минута прошла. Первый минус ровно на минуте делает дерзкое. И падает у нас I don't know. Солянка снова заняли улицу, но команде Quack Gaming как будто только это и было нужно. Они абсолютно спокойно сидят, греются у себя в теплых квартирках на нюке. А их соперники по улице с голыми, сами понимаете, чем бегают и ходят. Конечно, будет четвертьфинал. А, я думал, в... Не, вообще в турнире будут. Конкретно сегодня больше не будет. Святой. Минус даун. Поджим тут был, конечно, не совсем своевременный, но... Ну да ладно, опять же. Численным превосходством кого-гейминг распоряжаются... Распоряжаются. Наверное, все-таки распоряжаются. Всегда не очень грамотно, я заметил. Они постоянно, когда их много, хотят пойти что-то где-то поджать. И найти тех самых оставшихся игроков команды Солянка. Ну а сейчас вы сами видели по таймеру. Солянка проиграли 15-й раунд. Матчпоинт. Теперь любая ошибка приведет к поражению команды Солянка. Но, опять же, ошибка, допущенная ими. Если Ква Гейминг ошибутся дважды, то это овертаймы, дамы, дамы. дамы и господа. Поэтому с осторожностью нужно подходить к каждому э, своему нажатию на клавишу, на мышку, неважно куда. В общем, нужно думать. И пусть, опять же, повторюсь, победит сильнейший Ведь этот раунд, как и все последующие возможные Крайне важен для судьбы команды на турнире Ну что, полетела флешка И папаша под эту флешку выходит Не замечает голову! Не замечает голову! Соперника, сидящего на желтом А эта Роза упала на лапу Азора Три минуса, просто вообще не останавливаясь Одного за другим отстегивает Бог ты мой I don't know 7 хп, 46 секунд до конца раунда, 1 в 3. Дамы и господа, это джиджи, последнее слово за Токио. Именно девушка приговорила команду Солянка к поражению, и счет в матче становится 16-13, дорогие мои друзья.